P9. Установите соответствие между названием минерального удобрения и формулой его основного компонента. Мы должны помнить следующее, что э, помимо того, что есть какой-то основной компонент, есть еще э, побочные, можно так сказать, или примеси. Поэтому, если где-то встретите задачи, то обычно э, там есть массовая доля вот этого вашего чистого компонента. Ну, давайте будем разбираться, что у нас здесь есть что. Значит, потаж. Здесь лишь на запоминание формул тривиальных, ну скажем так, тривиальные названия и их соответствующие формулы. Паташа это у нас по-другому карбонат калия, то есть в данном случае А5. Прецепитат. Прецепитат это у нас кристаллогидрат, гидрофосфата кальция и вот наша первая формула подходит. В. Мочевина. Мочевина у нас такое специфическое вещество. СОНХ2 дважды относится к органическим веществам. И Г, фосфоритная мука, это по-другому фосфат кальция. То есть всего лишь тут маленькое-маленькое задание и ответ опять 5 1 В4, Г3.